Всем привет! Это второе видео про айфоны. В первом видео я пытался прояснить, в чем разница айфонов новых и как новых, и как отличить те от других, чтобы человеку, желающему купить новый телефон, не подсунули восстановленный по цене нового. А сейчас вплотную переходим к разбору полетов над айфонами 5 5s на вторичном рынке, а далее на примере 5s покажу некоторые признаки – ковырялись в телефоне или нет. Самый массовый рынок БУ айфонов это сейчас 5-5s. Соответственно, основная масса обмана именно тут. Итак, все айфоны 5 5s, которые еще можно встретить в частных объявлениях и еще во многих интернет-магазинах будут однозначно в этих вариантах: или официальные рефы, которые пересобрали официалы. А теперь остатки этих складских запасов продаются в основном через салоны сотовой связи с сокращенной официальной гарантией. Или бывшие в употреблении, но не рефы, которые ни разу не вскрывались, до сих пор живы. Или бывшие в употреблении официальные рефы, которые когда-то вернулись изготовителю, там пересобрались, потом были официально проданы еще раз, после чего никто в них не ковырялся, и они работают по сей день. Или четвертый вариант – бывшее в употреблении, в процессе чего – ломавшееся многократно, потом чинившееся где попало, а сейчас продающиеся по десятому кругу, но ну, вроде как исправное. Или пятый вариант и самый поганый – это бывшие в употреблении телефоны, купленные уже даже не как телефоны, а как запчасти, в основном из Китая, и собранные на коленках, а теперь вроде бы целые, исправные и красивые. Других вариантов iPhone 5 и 5s уже не существует. Новых таких моделей iPhone нет. Любой такой аппарат вне зависимости от внешнего вида попадет в одну из этих позиций. Я этот список вариантов расположил в порядке ухудшения. Да-да, именно в порядке ухудшения. Сейчас вы будете говорить, что я не прав, что расположил не в том порядке, что реф – это не лучше, а хуже. И вообще реф покупать нежелательно, ведь не зря в объявлениях пишут не реф, не реф, потому что реф это плохо и ненадежно. Господа, такой расклад льется по ушам специально, да-да, специально, и культивируется с конкретной целью. Первый раз такое слышите? А я сейчас конкретно и подробно изложу все доводы и разложу все по полочкам. Итак, какой там был первый вариант? Официальный реф. То есть восстановленный телефон, который по какой-то причине вернулся изготовителю, а теперь вы его видите на витрине салона сотовой связи. Или это просто исправный, бывший витринный товар, или кривые руки какого-то покупателя его уронили на пол прямо в салоне-магазине Apple в Штатах, или он сдох у кого-то на руках и ему обменяли по гарантии. По какой-то причине он вернут изготовителю и стал считаться восстановленным. Мы не знаем. Это код в мешке. Но он выглядит как новый это первый плюс. Второй плюс. У него есть хоть и сокращенная, но гарантия, которая дается для того, чтобы если косяки какие всплыли, они успели всплыть в течение хотя бы первого месяца активной эксплуатации. Вы имеете безупречность с виду аппарат. Все, что в коробке и сама коробка, тоже безупречна. Хоть себе, хоть на подарок. Цена на него серьезно ниже, чем на новый. А в случае с 5 и 5с. Таких новых вообще нет. А так во, можно купить пятерочку классику жанра, при этом дают гарантию. Даже если он был сломан и перепахан, он перепахан официалами. В чем плюсы официалов? Они должны быть обучены по букварю, а не самоучки. У них есть соответствующие технические документации и они имеют доступ к официальным запчастям. Apple не продает запчасти к телефонам. Apple продает только телефоны. Все запчасти, которые производятся в Китае официально и с контролем качества, поставляются только в официальные сервисы. В розничную продажу запчасти не поступают. Абсолютно все, что продается, к примеру, на Алиэкспрессе, что бы они ни писали, это точные копии. Или очень точные, или средние, или кривые, но это копии, работают соответственно по-разному, в том числе и хорошо. И все частные мастерские, которых море на каждом углу, имеют доступ не к оригиналам, а к копиям запчастей со всеми вытекающими качественными показателями. Еще плюс официалов в том, что их мастера получают заработную плату, а не процент от прибыли от ремонтов. Как следствие, им нет смысла экономить на запчастях. Поясняю. В айфонах, кроме деталей, которые непосредственно обеспечивают функционирование телефона, есть еще сопутствующие: экраны от помех, пленочные теплоизоляторы, тепловые рассеиватели, пленочные антенны усилитель радиосигналов, противопылевые сеточки, резиновые амортизаторы, куча самоклеющихся уплотнительных поролончиков. Вот некоторые из запчастей, которые я заказал в Китае для наглядности. Но большинство этих элементов приклеено или на корпус, или к динамику, или к защитной пластине дисплея и так далее. Вскрывая телефон, что-то надо срезать, что-то оторвать, что-то отлепить. Далеко не всегда эти процессы раздраконивания телефона проходят без потерь. Официал, не задумываясь, может просто поставить новую запчасть. Это вам в сервисе за замену этой запчасти могут выставить круглую сумму. У официалов на входе эти запчасти стоят копейки, и им для внутренних работ на них экономить нет смысла. И на зарплате конкретного мастера это не отразится. А частный мастер каждую копейку экономит. Он что с телефона снял, то и поставил обратно, если уж совсем не порвал при демонтаже. В чем минусы официалов? Да, официалы тоже люди. Да, возможно, сделали хреново. Да, возможно, поставили левую запчасть, которую втихаря достали из кармана, а в карман положили правую запчасть. Так все эти человеческие факторы присущи и частным мастерам. Но в вероятностном плане по вышеописанным причинам официальный ремонт имеет больше шансов оказаться качественным. И самое главное, если после официалов и выходит какой-то бракодел, то вам для этих целей дается гарантия, хоть и сокращенная. Есть мифы, что китайские заводы, производящие официально комплектующие к айфонам, днем делают официально, а ночью клепают то же самое, но налево. При этом качество запчастей не меняется, так как поточная линия та же самая. Или у официальных складов запчастей есть утечка, и заказная официальная комплектуха рассеивается по перекупам и попадает в руки частных мастеров. Таким образом, участника, который знает, где брать фирменные запчасти, можно чинить дешевле, но также качественно. Такой расклад дел я допускаю. Опять же, все мы – люди, но я вам говорю не про исключения, не про мифы и легенды, а про вероятности. Ясен пень, что в официальной мастерской больше вероятность появится официальные запчасти, а в неофициальной – больше вероятность появится неофициальные запчасти. И тут вы мне скажете – да ну, отдать официалам 50 баксов за ремонт, и они с вероятностью, к примеру, 70% поставят хорошую запчасть. Вероятность-то кидалого все равно есть. Так лучше за 20 баксов, а не за 50 участника починить. Может так же, как и официал, левую запчасть поставить, зато это 20 баксов, а не 50. Да, согласен. Если есть вероятность кидалого, то лучше уж 20 баксов отдать, а не 50. Только в случае обращения к официалам телефон останется на гарантии официальной и международной. А в случае частного ремонта официальная гарантия слетит а на свои работы даст гарантию частный мастер. И эта гарантия закончится, как только этот частик свернется. Но это отступление от темы к вопросу, куда отнести телефон в ремонт, когда вы им пользуетесь. А я говорил про восстановленный iPhone, который вот он, красуется на витрине, стоит недорого. На него есть коротенькая гарантия для выявления косяков, и в которой, если и лазеры, то официальные руки, и если что и менялось, то с огромной вероятностью ставились официальные запчасти. Но официальных рефов в официальной продаже с официальной сокращенной гарантией остается все меньше и меньше. Дальше. На втором месте списка я расположил, как вы помните, айфоны, которые не рефы, которые просто БУ, в которые никто никогда не лазил и которые до сих пор работают. Почему же, с моей точки зрения, они хуже, чем официальные рефы, красующиеся на витрине? Ведь их не вскрывали вообще. Никто, даже официалы, туда не лазили. Это должно быть лучше, чем РЕФ, в котором кто-то ковырялся, пусть даже и официалы. Поясняю свою точку зрения. Все точно так же сводится к гарантии. На РЕФ, если вы его покупаете официально, гарантия есть. На простой AB-телефон -телефон с рук гарантии нет. Шансы сдохнуть у них одинаковые. Вот вам параллельный пример: в салоне купили новый автомобиль. Он на гарантии. У него через месяц стуканул мотор. Экспертиза – заводской дефект. По гарантии клиенту заменили автомобиль, потому что клиент сказал – я платил деньги за новую машину, не хочу я чиненную, дайте мне опять новую. Далее. Эту забрали. Заменили движок на новый, вернули в салон. Повесили шидочку восстановленная. Гарантия не 2 года или 200 тысяч километров пробега, а полгода или 100 тысяч километров пробега, к примеру. Вот она, можете покупать. А по частному объявлению вам предлагают с пробегом побольше – она исправна, никогда не ломалась, заводских дефектов не было никогда. А цена очень похожая. Почему? Да что вы, она хоть и БУ, но никогда не ломалась, заводских дефектов не было, а в той, что в салоне стоит, в ней ковырялись, мотор перекидывали, хоть мотор и новый воткнули, но жгуты и дергали, перетыкали, мало ли, что-то не доткнули, что-то передавили, а тут автомобиль нетронутый, и вы перед выбором. Но шансы, что движок стуканет, одинаковые. Что там новый, замененный, что тут был и просто исправный. Только там гарантия есть, а тут нет ничего. И не только мотора это касается. Там гарантия есть, а тут нет ничего. Еще и внешний вид автомобиля. В целом, хоть и как новый, но не новый. Там сам какие-то мелкие, некритичные житейские мелочи. Реальная история? Реальная. Так почему многие мастера советуют взять БУ iPhone, не восстановленный с рук, с мелкими косячками по корпусу. Они в салоне идеальный виду реф с гарантией элементарно. Чтобы БУ-телефоны у них покупали. А сами они легко имеют возможность взять официальный реф с гарантией и без ажиотажа, так как реф и тем самым сбивают спрос. А незадачливый покупатель сбит с толку, лапшу ему на уши навешали, вилку для снятия лапши не дали. Он платит большие деньги за то, за что может заплатить меньше, да еще и уверен в своем выборе. Ведь ему никто не будет, а мастер сказал, мастер знает, что говорит, а продавцы в салонах врут, потому что им бы впарить товар. Вот поэтому так все и происходит. Едем дальше. Третий вариант происхождения iPhone 5 или 5s. Он был продан официалами как рев, побывал в частных руках, при этом после официалов никто в него больше не лазил. А теперь он продается дальше. Вот этот случай. Да, реф из частных рук хуже, чем не реф, а просто БУ, но не тронутый внутри. Когда человек, который пользуется рефом, покупал его в салоне с маленькой гарантией, для него он был лучше, чем простой БУ-аппарат, ведь он был на гарантии и выглядел как новый. А теперь, когда он продается дальше, перед глазами следующего покупателя, по сути, два БУ айфона с разным пробегом и оба без гарантии, только в один никто не лазил а другой – бывший реф, и в него лазили официалы. Конечно, в этом случае лучше брать не реф – тут логика ясна. Зато этот бедный владелец рефа, скорее всего, не сможет его продать по достойной цене из-за того, что некоторые мастера разгоняют информацию, что рефы – это говно, они быстро ломаются, не берите рефы, лучше возьмите БО айфон, который не реф. В итоге, незадачливый владелец РЕФа, с уже истекшей на него коротенькой гарантией, продать его по объявлениям не может, так как обычные люди его покупать очкуют, а деньги нужны, чтобы добавить до более современного телефона. И несет его куда? Правильно, в мастерскую. Сколько дадите? Мастер говорит – ой, это РЕФ, много не дадим, дадим вот столько, потому что это РЕФ. Они не ценятся, так как его крутили, вертели официалы – там, скорее всего, стоят левые запчасти. А сам вертит в руках телефон, видит, что его не вскрывали и понимает, что там, вероятнее всего, такие оригинальные запчасти установлены, а если официалы согрешили и есть какой-то левачок, то его там минимум. И говорит незадачному владельцу рефа, что купить в мастерскую на запчасти готов, только надо сначала его открыть прямо при вас, а вдруг это утопленник и там пол ведра воды внутри. Человек соглашается – это же шанс хоть за недорого, но таки продать телефон. Мастер вскрывает при нем телефон, говорит «ну да, ну да, это РЕФ», а сам видит, что вообще все. или все, что ему нужно – там оригинальное, Платят за него копейки относительно честной за него цены и получает хорошего донора оригинальных запчастей. А когда его протестируют, вполне возможно окажется, что в руки попал вообще безупречный аппарат, и его можно перепродать целиком. Скажет, конечно, что это РЕФ. По базе сервера Apple все равно это будет видно, но скажет: Я же мастер, у меня оборудование, я все честно протестировал. Именно этот экземпляр работает нормально. Хоть и рев, но, наверное, не ремонтированный, а просто бывший витринный экземпляр. Видите, его даже никто не вскрывал. Шлицы на болтиках не срезаны. Видите, как все красиво. А то, что сам собрал его предельно аккуратно и пластиковой отверткой, чтобы не срезать шлицы, закрутил новые болтики этого, конечно, никто не узнает. А бывший владелец Рефа уходит, не подозревая подвоха, потому что для него оригинальные запчасти, что точные копии все на одно лицо. И что при нем телефон вскрыли и показали это бесполезная информация. Но если вы в руках внимательно держали и оригинальные экземпляры запчастей и копии, вы разницу бы заметили. Иные маркировки, разное качество исполнения металлических крепежей, зазубринки там всякие, иногда даже вес разный. Вот у меня iPhone 5s, пока что состоящий из всего оригинального, но с разбитым экраном. Экран можно разобрать и заменить стеклом. стекло. Это муторно, но реально. Или можно заменить целиком экран в сборе с мордой на неоригинальный и продать телефон как исправный. Какое-то время неоригинальный сенсор на дисплее проработает, а может и долго проработает, а посвященный пользователь вряд ли отличит хорошую копию экрана от оригинала. А можно телефон отложить, дождаться, пока в руки придет почти даром телефон с дохлой платой, но с целым и оригинальным экраном. Экран переставить, собрать все очень внимательно, соблюдая все мелочи, на которые обращают внимание при покупке, вкрутить новые болтики, используя отвертку с пластиковым или керамическим наконечником, чтобы не срезать шлицы у болтиков и продать как нерев, который никогда не вскрывали. А можно этот телефон пустить под отвертку и использовать как донор хороших запчастей. А вот кучка некоторых новых запчастей из Китая – это точные копии. Когда из руин поднимаешь телефон, собираешь комплект из некомплекта или из нескольких, и знаешь, какие запчасти ответственные и лучше поставить оригиналы, а какие неответственные можно впихнуть копеечные с Алиэкспресса, а оригинальные снять и отложить. В итоге, если грамотно подойти к вопросу, на выходе исправный телефон, который никогда не вскрывали, работать он будет. А когда что-то в нем сдохнет, это на удачу, может скоро, а может и не скоро. Он же БУ, поэтому продается без гарантий. взятки гладкие. Ну, вот такая вот кухня в неприкрытом ее виде. Знает это каждый мастер. Конечно, кто-то такую липу применяет на практике. Кто-то работает честно. Если ставят оригинальные БУ запчасти, снятые из доноров, об этом говорит честно. Если оригинальных нет, ставят новые копии, тоже говорит честно. Дальше четвертый вариант. Был iPhone, который вышло так, что чиненный уже несколько раз. А теперь исправный и продается дальше. Тут уже пофиг, он был когда-то рефом или не был. С тех пор там уже столько рук побывало, что теперь важно определить просто его нынешнее техническое состояние. Ясно, что ценится он меньше тех экземпляров, что описаны выше. Понятное дело, что к нему может быть применено все, сказанное только что выше. Для иллюстрации этих всех вариантов вот вам классное объявление. Это не фейк. Я это реально нашел на просторах интернета. И такое специально не придумаешь. Продам или обменяю. Все совпадает. Работает без проблем. Дальше начинается хохма. Не ремонтировался. Только менял корпус. Разбил телефон. Цвет корпуса уже другой. Покупался новым. Touch ID не работает. Телефон не рев. Человек, ты что, на полном серьезе это писал? по работе без проблем 100%. Какие нахрен 100% если Touch ID не работает? Или эта функция отдельно от телефона лежит в углу, а сам телефон – да, 100% работает. Телефон не ремонтировался, только менялся корпус. Если кто не в курсе, корпус айфона – это вся его задняя часть вместе с боками. Это как ванночка. За основу берется штампованная задняя крышка с боками, а внутрь что-то привинчивается, что-то приклеивается, что-то приклеивается на что-то другое или свинчивается бутербродом. А потом сверху накрывается мордой переднее стекло, склеенное с дисплеем и обвешенное кнопкой, фронтальной камерой, слуховым динамиком и датчиком приближения. И чтобы поменять у телефона корпус, это надо вынить абсолютно все. Это полный разбор телефона, только без перепайки платы. Но придется отклеить все, что приклеено, отковырять все, что не отклеивается, а потом поставить все в обратном порядке. Кто даст гарантии, что не оторвано от пленочного шлейфа, к примеру, гнездо фидерного тракта антенны усилителя Wi-Fi передатчика. И Wi-Fi будет добивать после этого не на 10 метров, а на 3. И при этом, какой хороший бонус? Написано, что телефон не рев, а покупался новым. Да какая в жопу разница, что он покупался новым. Какое имеет значение, что кому-то когда-то повезло, и он был не рев. Теперь это конструктор. Такой можно брать только, если дадут его активно погонять несколько дней, и если что, какое вернуть. При этом сначала заплатить половину оговоренной суммы, и если все в порядке, донести вторую половину. А так договорились на moneyback, а потом человека ищи свеще. Как определить телефон рев или не рев? Я пояснял в прошлом видео. А тут я так все складно разложил. Этот реф не вскрывали, этот вскрывали, этот не реф и тоже не вскрывали. А как понять, вскрывали или нет, чтобы определить, к какой категории риска отнести каждый конкретный экземпляр айфона? <coughs> может такой покупать, а может не покупать, а может брать, но серьезно торговаться? На 100% не поймешь, вскрывался телефон или нет. Так как те, кто знает нюансы и подходят к сборке скрупулезно, спрячут все улики. Но так как многое собирается или в спешке, или кривыми руками, а иногда откровенно в наглую, на дурака, то есть признаки, как все это определить. Но расскажу по ходу в следующем видео, так как это уже подзатянулось. Кстати, я тут для удобства изложения использовал не совсем точное понятие официальный реф. Другие люди еще говорят, что существуют неофициальные рефы. Сейчас поправлюсь и остальных заодно поправлю. Слова официальный и неофициальный к слову REF – неприменимы. Реф или REFARBISHED или CPO или восстановленный – это маркетинговое понятие, которое ввел производитель для обозначения своей продукции, которая была изъята или до продажи, или после продажи, возвращена обратно, а потом запущена в продажу по второму кругу. Так что Понятие рев само собой обозначает, что проведено это было официально. А неофициальный рев это вообще не рев. Это когда телефоны или платы пошли на свалку в тех странах, где рабочая сила ценится дорого, и ремонтировать корчи с серьезными поломками нерентабельно. Проще выкинуть и купить другой. И вот на этих свалках пасутся некоторые мастерские, которые скупают это все барахло, поднимают платы из руин, собирают телефоны, комплектуют, упаковывают, называют это неофициальным рефом и продают. Естественно, на сервере Apple отметки, что это реф не будет, потому что это не реф. сокращенной гарантии такой телефон тоже не получит. Это обычный, бывший металлолом, который умелые мозги действительно хороших электронщиков починили, используя некоторое специализированное оборудование и продали дальше. Таким массово промышляет Польша, Китай. В других странах такие потоки металлолома телефонов менее ярко выражены, но тоже кое-где присутствуют. Ну вот, мы подошли к пятому варианту происхождения айфонов 5 и 5s, которые я тоже перечислял в самом начале.